Предыдущего или этого? <как> Мало, ты да. а, Слава, ты командуешься. Слава, когда я тебе говорю камера, Слава, ты Хорошо. не говори там да, тогда ты говоришь уже начали. Там, да, тогда... а, все-таки еще для тележки. Хорошо. Хорошо. Проходите, проходите. <как> Слава, готовы, да? Ну, все-таки начали для Михайловича, да, да? Всего доброго. Снимаем. Камера. Хочется приятный вечер. А, еще больше приятный вечер. До свечи. Приятный вечер. Приятный вечер. Приятный вечер сделаем без свечи. Приятный вечер. Хорошо. На исходную, да, Слава, представляете? Снимаем, камера. Хочется, знаете, вот чего-нибудь такого, гламурненького, без свечей. Без свечей. Да, да, вот, хорошо. да. Хорошо. Да, да, да, да. Можно теперь. Славочка, можно? Да. Камера. И...